Привет из Санкт-Петербурга! Я хочу поблагодарить компанию ⁇ Видеодоска ⁇ у которых мы заказали видеостудию под ключ. Вот так вот она выглядит. Помимо того, что э, профессиональное оборудование, инновационные технологии, самое главное, это профессионалы и люди, которые работают в данной компании. Помимо того, что нам привезли все, настроили, нас и дальше сопровождают, и все наши вопросы не остаются без ответов. Спасибо вам, ребята, за качественный продукт, за клиентоориентированность. Спасибо огромное, мы счастливы, процветания вам и вашему бизнесу.